Ну чё, а, все таки не надо было эти книги ломать, ну ладно. А когда ты кровати нам сделаешь? Так, я вроде а, купил хэшт. Я... Мам? Так. <клышленный> ну вот давай вот так вот тут разместить, ничего. Нет, давай вот здесь где-нибудь, под книгами. Ой-ой-ой, в... ой, забери. Я, я ломаю, потому что сундук надо в другом месте поставить. Так. Кстати, мы наркоту купили. Надеюсь, призрак ее у нас не украдет. Нельзя говорить наркота. Почему? Ну вот, я сделал кроватки. Так, вот тут... Давай вот тут поставим, потому что тут, смотри, даже ночник. Вот типа ночник. А, вот твоя вот здесь будет стоять. Может, давай сделаем перестановку? Потом, завтра то есть как бы. вот это, вот это все мы уберем, будет пустота, мы сделаем комнату. Ну, давай две комнаты сделаем, мне и тебе. Давай прям сейчас. Нет, только не сейчас. Сейчас ночь, надо спать. Я камеру установлю, и все окей будет. Ночь? А, точно. О, так. Так, ладно, я, наверное, О, установлю на вот, вот здесь где-нибудь у себя на кровати. Так, мне надо вот эти книги убрать тогда. Я потом их поставлю. У меня там еще полки вроде оставались. Так. Так, вот так. все. Так, все я установил. Так. На вот О, так. Спокойной, <сосе> ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. <сосе> <сосе> <сосе> Давай поговорим. Давай. Ну вот, меня все равно интересует тот призрак. Как нам быть? Что я нам знаю. делать? Защититься. Нет, что-то не спится, короче. Ну, выйди на улицу. я начну... Тут так темно. Я включу свет? Ладно, он не уехает. Я на улице включу. Там призрак а камера так призрак на него подействует этот... он Где? опять исчез всё хорошо нет. что хорошо что ой закрой двери закрой закрой он исчез исчез все ему хорошо закрывай двери брат давай заходи быстрее. все этому призрак конец почему тут все в изумрудах он. Там все в изумрудух. Валим! Валим быстрее, быстрее, надо двери как-то открыть. Давай, давай, давай. А, я застрял. Заколевай. А, вон он. Домой. Умри! Да, я убил его. А, ты его не убил. Пошли, нам надо где-то искать. Нам надо где-то искать золото и, и топор, топор делать. Золото? У тебя есть связи, там они тебе сделали специально в этих очках, которые у тебя сейчас на лбу, X-Ray, ты можешь увидеть, где золото. Хотя, давай его купим. Нет, нет, покупать не надо, не надо. у нас денег, у нас денег осталось где-то тысяч, наверное. Да не, у меня много, мне перечислили вчера. Короче, я, я буду спать. Давай, спи. Камеру не буду устанавливать. И... Хотя, не, я, устанавливаю. Я уст... Стой. Купил себе тоже камеру, кстати, так. Вот так, чтобы а, твою кровать была вот так. Да, вот так. Вс, ну иди спать, наверное. Подожди, нам надо вот, вот у меня есть камера такая. Я сейчас ее установлю и а Вот, смотри. Смотри, какая камера будет. Вот, вот я вот одну вот так поставлю. Вот. Так, сейчас. Так, кто там шевелится? Кто там шевелится на улице? Мне показалось это. А, что? Камера? Мне Что это такое? Это холодильник у нас, типа, будет. Это же камера. А. Не выходи, не выходи, не выходи, не выходи, только не выходи. Не выходи. Нет. Закрыть двери надо закрыть. Ладно, я пойду посплю. Если ты не хочешь, если ты не хочешь со мной, не хочешь за меня, не хочешь моих советов слушаться, тогда уходи из дома. Все я сопряжаюсь и. Ну короче, мне придется делать. Луна. Мне придется делать. Умереть. Умереть. Все, все, я, я ухожу, я ухожу из дома. Тут, тут что-то творится, не то, не то. Все, все, все, валю, валю. Все, я уже ушел, все, все. Все, меч. Беру все, что надо, беру, иду, иду. Брат, всё. если ты уйдешь, тогда я тут останусь один. Ничто не поделаешь. Надо идти. Боже. Я тебе кое-что дам. Пойдем, что? Иди вон призрак, убей его. Я не пойду. Не ломай блоки. Ну и уходи. Прощай. Прощай, неверный. И не возвращайся. Жалко, у меня стрел не было, так бы я его убил. Так, так, надо, надо, надо. Так, берем это. это, это, это. Умри, умри, умри, умри! Кто не смеет ко мне приближаться, кроме меня самого? Мне, мне нужна лодка. Так, еду взял. Все взял. Можно отправляться. На ключ закрой дом. Брат. Морьи, призрак! Брат, как ты же туда катался? Брат, мне надо бежать. Пошли со мной, тебе советую. Призрак, беги! Ой, ой, ой! Голодка, есть. Да, есть, давай, садимся. Садимся и валим. Берем лук. Блин, а, Блин. нет, а. я врегался. Ой-ой-ой, давай-давай-давай. Я отстреляюсь из лука. Уйди, он исчез. Порщай, я его видел из на нашего дома. А, нет. Я не могу повернуть лодку. А я, потерял, я потерял. Эй, контроль! Я потерял контроль! Нет! Нет. А, нет, нет, нет! А лодка уплывает! А! Лодка уплывает? О, брат! Где брат. Лодка? брат! Что, брат? Где лодка, брат? Нет! Брат, нет. не делай этого, пожалуйста. Брат, не делай это. Брат, нет, нет, нет, не все, я умираю. Я задолбаюсь сам. Призрак, призрак, призрак, призрак, призрак. Не бей Ой. меня, брат. Призрак, давай, давай его давай. Я за тебя, я за тебя, призрак, давай. Давай, я за тебя. Кто с тобой? Пошли, пошли. Я тебе не верю, брат. Давай, ты, меня... ты за тебя хотел. Я убить. за тебя давай, помогай, помогай. Давай, дьявол, помогай, призрак. Помогай, он уходит, уходит. Окружай. Окружаем. У меня есть ключ от квартиры. От дома. У меня ключ от дома. <звы> давай, бей его, бей его, бей. Повар! Нет, брат, ты не сделай это. Придак тебе предал. Я сделаю это. Я за тебя призрак. Можно угу, уплывать далеко. Я уже новочку взял. Брат, не делай этого. Брат, я могу тебе отдать, если хочешь, только не убивай. Ты мне предал. И ты за это заплатишь. Я за тебя, призрак. Я за тебя.